Я могу допол дополнить только тем, что да, я в рамках своей международной организации как раз вот в 2015 году, когда э, эта инициатива вообще появилась о разработке закона об, об общественных советах, то АСНЛ э, в моем лице активно участвовал в заседаниях рабочих групп э, в мажелисе парламента, и я видела, как этот закон создавался, как его над ним депутаты работали, и это был очень интересный процесс. Уже на том этапе я понимала, что ребенок роди, родится <laughs> несовершенным далеко, и что многие даже не поймут вообще, о чем это. И так и оказалось, что ближе, после принятия этого закона многие, Нет. те, на кого был направлен этот закон, а именно акиматы, маслехаты и министерства, которые должны были в срочном порядке создавать эти общественные советы, они вообще не понимали, что это и что вообще от них требуется. Вот, и на самом деле, как вот если мы говорим об инструменте, как в институте, да, общественные советы, очень полезный и эффективный инструмент. Вопрос в том, как его применять, в чьих руках он окажется, в какой стране и какой будет уровень развитости демократии в этой стране. Поэтому очень много, конечно, пессимистов, которые считают, что это еще один рудимент, который никаким образом как бы, не улучшит нашу обычную жизнь и зачем время на него тратить. И я и такие мнения очень часто слышала, пока вот работала над этой темой. И мне до сих пор не безразлично, <laughs> то есть, что будет с нашими общественными советами, потому что очень много было вложено вообще ресурсов и... Очень много изменений произошло с тех пор с 2015 года. Вот. Ну, что ближе к теме, мы с Светланой являемся членами рабочей группы, действующей, которая сейчас вносит поправки в этот закон, и он находится сейчас в Мажилисе парламента. Уже восьмое заседание прошло этого, значит, этой рабочей группы. И, значит, что можно отметить? Желание было, конечно, за сколько у нас, пять лет прошло, получается, с момента принятия закона, ну, кардинально, принципиально его улучшить, с учетом вот этого опыта. Но на практике, как, к сожалению, оказалось, что большинство, так сказать, рекомендаций, они не, не были отражены в этом законопроекте, которые были собраны от членов общественных советов по Казахстану, от независимых экспертов и так далее. Почему? На самом деле тут как бы нельзя винить государственные органы стопроцентно, что они не слышат нас как обычно и не хотят принимать нашу точку зрения. Здесь еще есть вторая сторона медали, что когда общественность критиковала прозрачность и подотчетность общественных советов и критиковала порядок формирования общественных советов то каких-то конкретных предложений, вот прям четко расписанных, да, не прозвучало. Может быть, я не в курсе, может быть, кто-то параллельно что-то отправлял, то, что как бы вне моего внимания оказалось, поэтому я заранее как бы оговариваю это, но я не видела, допустим, четких механизмов. Предлагалось там, обратить внимание на механизм ИПДО, предлагалось посмотреть еще раз международный опыт, но Таких вот конкретных вещей не было прописано. Я не видела, во всяком случае. А в чем, как бы Понятно, что мы живем в государстве, где, вот, вы сами знаете, тоже министерство, которое разрабатывает эти, эти законы, у них большая текучесть кадров, очень низкий иногда бывает ну, кадровый потенциал. Где-то не потому, что потенциал слабый, а просто огромный объем работы, они одновременно работают над там, десятками законодательных инициатив. И вот это все, как бы этот аврал и все остальное влияет на качество принимаемых законов. И, к сожалению, и как бы мы, по идее, как общественность, не обязаны писать и предлагать конкретные тексты да, для законодателей, но это в наших интересах. таки есть, ну, не идеальные, но хотя бы приближенные, к идеальным механизмы формирования и избрания членов общественных советов, допустим, если для нас эта тема, ну, если для нас она как-то значима. Вот. И когда вот мы со Светланой обсуждали, значит, что мы, как мы будем обсуждать все эти вопросы, ну, естественно, всегда интересует, как вот в мире да, решают эти вопросы. Мы же не единственные, у всех, во всех странах практически есть советы, и хотелось бы сразу получить готовый значит, ответ, как все это можно решить у нас. Но, к сожалению, чем больше мы изучаем международную практику, тем больше понимаем, что... Ни один из этих механизмов 100% не может быть применен в Казахстане. Если мы смотрим механизмы, которые есть в Западной Европе, где очень сильные демократические институты, то там, естественно, как бы они ни прописывали, все равно работает. Потому что это демократия, и там идет значит, обсуждение, с общественностью, потому что для них это тоже имидж. Госорганы очень ответственно к этому подходят, они прислушиваются к тому, что им говорят, и даже если будет в законе прямо не прописано, что они обязаны отреагировать, они будут реагировать на например, рекомендации общественности. Я, конечно, не умоляю того факта, что юридически более ну, прописанные механизмы и регламент работы советов поможет еще лучшему диалогу между обществом и государством через общественные советы, но все-таки мы говорим сейчас о внешней среде, которая влияет максимально на эффективность общественных советов. И поэтому мы всегда говорим, что если нет воли государственных органов и в целом государства, то никогда такие институты не заработают, потому что для диалога нужны двое. Вот. Ну и наши как бы, граждане, да, тоже насколько они активны, насколько они готовы как бы жертвуя своим личным временем, посвятить себя общественным делам, которые касаются в целом города его, в целом района, где он живет и так далее. То есть здесь всегда очень много факторов, которые влияют. Я вот просто хотела сказать, наблюдая как член рабочей группы, как разворачиваются в Италии значит, в Мажелесе, когда речь идет о том, что Сейчас вот значит, из последних вопросов, которые были, звучали на группе, значит, что закон действующий предполагает, что государственный орган, ну, они так предполагают, что в лице Акимата берет на себя обеспечение деятельности, организационное обеспечение деятельности общественных советов. И на практике это было так, то есть Акимат предоставлял помещение, бумагу, там констовары помощника какого-то который помогал как секретарь вот и в этом депутаты усмотрели значит влияние значит акимата акима на значит, общественный совет и было решено что теперь значит вместо акимата этим вопросами будет заниматься маслихат то есть из бюджетных денег которые выделяются маслихату будет обеспечена деятельность общественного совета и утверждаться будет совет состав совета а секретарем маслихата они а акима ну для меня в принципе как вот, честно говоря сильно большой разницы я не не, не увидела вот в этих переменах Насколько это поможет быть нашим общественным советом независимыми, я не знаю. И то даже эта поправка, очень много депутатов приложили сил, чтобы она прошла и произошло именно то, что сейчас я вот рассказываю. Вторую новостью, которую я хотела поделиться, значит в связи с посланием президента от 1 сентября, будет вноситься еще новые поправки закона в общественных советах а, в части того, что теперь общественные советы будут а, формироваться при квазигосударственном секторе. То есть у нас есть вот а, национальные холдинги а, и национальные компании, которых, я поняла так, они насчитали где-то 18. А, это такие компании, в которых контрольный пакет акций принадлежит государству. И вот при вот этих компаниях теперь, ну вот сейчас разрабатываются поправки в закон, планируется также создавать общественные советы. Это вот с моей точки зрения очень прогрессивно. И под полномочия будут очень четко расписаны, механизм участия, и то, что члены общественных советов смогут участвовать в комиссиях по госзакупках, это тоже очень прогрессивное, я считаю, явление для нашей страны. Вот. И то есть я сейчас говорю о полномочиях, хотя наша тема вообще-то о формировании, но все-таки я почему об этом говорю, потому что это очень важно. Последние несколько лет я замечала, что не было такого ну, ажиотажа, когда, как первый год при формировании общественных советов. То есть первый год у всех людей был такой интерес, что что-то новенькое, возможно, что-то изменится, улучшится, и действительно очень много подавало общественных деятелей, лидеров общественного мнения. Вот. Где-то у них не получалось попасть в эти общественные советы, где-то получалось. Например, я думаю, вот Алмату всегда как пример можно использовать. Там, у Скаменогорск, я думаю, тоже такие. Караганда, то есть такие ну, города, где очень активное население. Да? И поэтому вот я к тому, что у нас есть такая тенденция, вообще последние несколько лет, значит, когда при, с момента принятия закона в общественных советах, с каждым разом функции и полномочия общественных советов увеличиваются. Понемножку, по чуть-чуть, но я замечаю, что все расширяется и расширяется их полномочия. И поэтому... Ну, грех не воспользоваться этим инструментом и не попро попробовать сделать все-таки из него живой и полезный для общества все-таки инструмент. Сейчас, секунду. Когда мы говорим о, вот, о финансировании, о том, что вот если общественный совет будет финансироваться, допустим, за счет государственных органов, и это как-то влияет на ее независимость. В других странах, которые я изучала, такой проблемы нет. То есть есть очень даже прямое финансирование, то есть покрытие всех расходов, которые несет общественный совет и его члены. И это никак не мешает им эффективно работать и заниматься своей деятельностью. И ну, таких примеров, допустим, я хотела как для примера рассказать. Это экономический и социальный совет Франции, где правительство финансирует функционирование совета и, и предоставляет помещение для его работы, и члены совета получают даже вознаграждение, то есть не более одной трети от парламентской зарплаты. Но это скорее исключение из правил, потому что большинство членов общественных советов работает на безвозмездной основе. И в этом и как бы, заключается как бы, их независимость от государства. Вот. Но и видите, даже такой есть пример, и тоже вполне работающий для Франции. Также значит, ну, порядок формирования, у них там целых 239 членов, которые назначаются на 5 лет национальными ассоциациями, союзами, представляющими различные сферы. То есть, что важно для вообще устойчивости таких советов, которые не специализированы на каком-то отдельном вопросе, например, там, совет по вопросам инвалид, инвалидов, там, в Дании, кажется, он, там, советы по делам молодежи и так далее. Когда мы говорим о советах, которые работают значит, в рамках какого-то города то есть это вот у нас называется общественные советы на местах ну то есть это общественность этой области города там города республиканского значения района и там и так далее вот когда мы об этом говорим то на первое место выходит именно репрезентативность и вот Здесь как бы очень много тоже было в Казахстане копий сломано, то есть что понимать под репрезентативностью, кого конкретно мы должны учесть, в каком объеме мы их должны учесть. То есть понятно, что хотелось бы, чтобы в этом совете представ... были представители всех слоев населения, в том числе уязвимых слоев населения. Но как это обеспечить, в каком проценте, и каким образом ну, необходимо процедуру голосов не голосования, а выбора таких представителей обеспечить, в общем, это все большие открытые вопросы. И вот я помню, один раз это озвучивал даже министр бывший Министерства информации и общественного развития, тогда оно по-другому называлось, Калитаев, вот он... Очень резво хотел этот вопрос тогда еще решить: предусмотреть квоты, сколько там, ну, на какую категорию, сколько должно быть человек в общественном совете, или там. Ну, он такие вопросы разные ставил. Сколько конкретно, а, потом он еще говорил о том, что количество членов общественных советов должны, должно зависеть на, на местном уровне. От, количе от количества населения на этой территории. Вот. А если это речь идет о общественных советах республиканского уровня, то есть это при министерствах, то там от объема бюджета этого министерства, допустим. Ну, много всяких разных идей. Вот. А в рамках вот нашей работы, где мы со Светланой участвуем, вот именно эти вопросы, которые мы сегодня с вами хотим обсудить, не обсуждались. То есть за все это время такие вопросы даже не, не были внесены в текст законопроекта. И, и я знаю, почему они это сделали, ну, хотя нет, я не знаю, это мои догадки, Конечно они хотят это все прописать в подзаконном акте «Типовое положение в общественном совете», которое будет утверждаться уже не парламентом. Да? И там как-то более гибче можно и оперативнее работать, изменять этот документ, чтобы он был таким нестатичным, скажем так, как закон. Вот. То есть это как бы с позитивной стороны об этом сказала, а с другой стороны, когда мы это не обсуждаем ну, на уровне закона, то и тоже есть риск того, что позитивные какие-то вещи могут не пройти. Еще один момент, который я вот точно хотела бы вам сказать, потому что вот пока, сколько бы я ни озвучивала это в рамках рабочих групп, не находят понимания, со стороны а, государственных органов и, к сожалению, даже среди членов общественных советов тоже нет такого понимания, что это им самим необходимо. А, я всегда говорила, что а, закон хорошо, он как бы рам, рамки очерчивают работу общественных советов, дает какие-то ориентиры, а, как, куда двигаться, м, примерно, как должна, должна работать эта новая структура, но все вот эти детали работы общественных советов а, и особенности работы общественных советов, потому что Казахстан большой, огромный, и в каждом регионе есть свои, сп своя специфика. И невозможно в Астане а, прописать так а, любой там, нормативный акт, чтобы он четко а, совп не совпадал, а соответствовал Ситуации, той ситуации, которая есть в каждом из регионов Казахстана. И поэтому нужно такие вещи прописывать у себя в положениях об общественных советах. Так вот, как у нас происходит это? То есть закон прописывает общие вещи, да, как бы подходы по формированию, по деятельности советов, а затем говорит о том, что... А вот все остальное вы, значит, будет регулироваться типовым положением в общественных советах. И вот мы открываем типовое положение в общественных советах, которое утверждается опять, государственным органом, и там прописывается, что общественный совет должен руководствоваться законом и этим типовым положением. И на основе него, получается, общественный совет должен разрабатывать свое, типовое, свое положение. Но вот это типовое положение и все, что они туда напишут, это будет обязательным для советов. То есть от этого они отойти уже не смогут. На практике, что я увидела первый же год после принятия закона, а, общественный Совет Алматы пытался как-то свое положение разработать. Сами обсуждали текст, я видела, как они очень активно этим занимались, сколько интересных идей накидали. Ну, не все было, может быть, иногда юридически корректно, но э, чувствовалась вот инициатива, вот реальная инициатива снизу. Да? И потом, когда типовое положение было официально утверждено и опубликовано, я узнаю, что они просто... Оставили в стороне свое положение и ну, как бы утвердили положение, которое было 100% копией типового положения. И так сделали 100% общественных советов Казахстана. Я не отслеживала вот этот вопрос далее. Может быть, со временем они какие-то вносили изменения туда, скорее всего, да. Но... Вот, например, Общественный Совет Алматы, я знаю, приложения какие-то разрабатывает к самому положению в Общественном Совете Алматы, вот. но мне не понравилась вот эта директивность, просто я с самого начала всегда говорю, что вот эта инициатива, она вообще должна была быть снизу, это не государство должно было решить, что, о, нам нужны Общественные Советы, давайте-ка мы вас сейчас отрегулируем, покажем, как работать, а вы начинаете это делать вот, диалог такой, ну вот, а при этом общественность не понимает вообще, зачем, а надо вообще им это, а для чего, и получается опять инициатива сверху, и мало того, что она сверху, даются четкие инструкции, что и как надо, как и надо разговаривать, да, с властью, и вот... К сожалению, вот эта вот тенденция, она продолжает оставаться, то есть прописываются какие-то требования в законе, хотят прописывать, да, которые, которыми должны обладать члены общественных советов. Какую-то нагрузку расписывают, да, что конкретно должны делать обще... члены общественных советов. И звучат такие слова, что вот они должны, вот они должны все нормативные акты рассматривать, вот они должны там еще что-то делать. И все время забывают о том, что вообще-то эти члены общественных советов действуют на волонтерских началах, бесплатно, жертвуя своим личным временем, который они, в принципе, могли бы да, семье или дополнительному заработку посвятить или еще как-то. То есть а у них такая гражданская активная позиция, Нет, чтобы ее как-то поддержать наоборот, прописываются больше и больше обязанностей, функций в законе для членов общественных советов. Вот. Я, Света, если по времени я не укладываюсь, ты мне останавливай, это моя тема, я не могу остановиться, ты же понимаешь? Да, в принципе, я думаю, что мы можем перейти, если ты как бы основное сказала, перейти к вопросам. А, потому что, ну, как бы, все-таки у нас такой новый, да, формат, это не семинар, там, в котором лектор, не лекция. По большому счету, ну, пришли люди, которые хотят тоже задать вопросы и, может быть, что-то пообсуждать и, думаю, как и раз... Поделиться. Да, и поделиться и такой формат, потому что ну, идея все-таки ну, собрать, может быть, какую-то связь. Вот э, на правах как бы ведущей, да, инициатора я первая задам вопрос и, может быть, выскажу свою озабоченность, то есть что меня вот, озабачивает, да, заботит во, все, во, всей, во всей этой нашей кухне по, с общественными советами, что действительно в той или иной степени получается аффилированность или даже, скажем так, знаете, как бы под, под отдел очистки, да, как у Булгакова в собачьем сердце", когда, когда общественные советы становятся ä, определенным струк, структурным да, элементом в работе государственных органов, хоть и маслихатов, хоть акиматов. А по большому счету, ну, мое глубокое убеждение, насколько я вообще в этой теме, да, то есть общественные советы они призваны, ну, говорить, вот как бы давать вот эту связь, да, высказывать государственному органам, то есть, что болит у общества, то есть говорить не, может быть, неожидаемые вещи и, ну, как бы действительно инициатива гражданская оппозиция, да, когда мы по большому счету вот это сигнал боли, да, от общества, государству, то есть, какие проблемы сейчас нужно решать. А если мы и почему меня тревожит момент как бы, вот, формирования процедуры, что когда а, процедура устанавливается государственным органом, опять же неважно маслехатом или акиматом, а, что им утверждается, утверждается там чуть ли ну, не список вопросов, там, вот, о чем ты сейчас говорила, да, регламентация то мы вот этот голос забиваем, да, то есть мы перестаем слышать, то есть у общественников и общественного совета, да, как вот у канала, то есть нет этой возможности действительно об этом сказать, да, и предложить решение, и по большому счету вот прошлый год у нас там под слышащим государством, да, под лозунгом прошел, а, то есть по, по идее этого как бы не не случается. И как, как раз у меня как бы вот с этим вопросом, где мы делаем эту ошибку, то есть в чем она как бы заключается, вот в проц... почему, ну, ты вот как бы сказала, да, что это, наверное, политическая воля, государство не понимает, но что мы тогда можем сделать, или может быть тогда как можно эту процедуру все-таки поменять, на чем нам стоит настаивать вот при, при формировании, чтобы все-таки этот механизм заработал? Ну... Да, такой обширный вопрос. В принципе, когда, ну, за мою многолетнюю практику, я просто, как, одна из причин, да, почему не меняется все так быстро, как бы нам хотелось, не только неготовность, да, там, власти поменяться или еще что-то, чаще бывает, что одни и те же люди, и их очень мало, которые действительно активно работают над тем, чтобы донести до представителей разработчиков, да, до депутатов, какие-то вещи, которые им важны и которые должны учитываться в, в каждом отдельном законодательном акте, да, который мы обсуждаем. Вот мы говорим сейчас об общественных советах. Ну, по пальцам пересчитать просто те представители НПО, которые вообще участвовали в этом процессе. Остальные просто узнают это от других. Да, ну, то есть из новостей, из общих там тусовок с НПО и так далее, то есть на самом деле вот активности такой я вот не наблюдала, вот. активность была со стороны госорганов, которые понимали, что им по шапке дадут, если они не, от, не создадут <свят> этот общественный совет, <свят> и они быстрее, быстрее, хоть как-то, не зная как, в общем, делали, да, Это вот я про первый период говорю. Вот. Сейчас какое-то понимание есть, но и то, это тоже далеко еще не, не то, которое нам бы хотелось. Поэтому здесь, в первую очередь, наша активность важна. А, и, и больше проводить вот как таких встреч, да, больше, а, глубже самим разобраться. Иногда, вот и бывает такое, я вот участвовала на мероприятиях, представители, вот член, член общественных советов, да, председатели общественных советов собираются, на Можилисе общественных советов обсуждают. Я слышу, что вот люди, которые уже два или там почти три года работают в общественном совете, не понимают сути природы общественных советов. Каждый куда-то тянет в свою сторону то, что вот уловил. И в итоге, так как у нас у самих нет единого понимания, что нам надо, куда нам идти, что нас не устраивает, да, конечно же, госорганы тоже не могут понять, что, что делать со всем этим. И, а учитывая, что у них таких инициатив очень много, они, ну, все и остается вот как и есть, есть как-нибудь. Давайте примем закон, а там посмотрим, как его улучшить. Вот эту фразу я в парламенте не раз слышала. Ой, да, это просто какая-то вол волшебная, не в хорошем смысле это слово фраза, которую невозможно преодолеть. Спасибо, Гульмир. Ну что ж, коллеги, друзья, у кого есть вопросы, Жанат вроде вот появлялся. Если есть вопросы, Гульмире, то пожалуйста, жду. Да, спасибо, Светлана. Есть вопросы, прям. Гульмира прям за живое, прям задевает, сказал, вот слава, я как член общественного совета, вот сейчас столица, сейчас 4 часа у нас заседание будет, я вот сейчас слушаю вас и готовил заключение по, это, по тарифам на услуги и подвижность организации управления образования, хотят повысить там, ну, плавание, теннис там и так далее, которые оказывают. Поэтому о, о том, что вы сказали там, что члены общественного совета работают на общественных началах, да, так и есть. Вот э, по процедуре отбора, конечно, <coughs> прозрачности не наблюдается. Вот я сейчас столкнулись на практике с общественным советом Министерства сельского хозяйства, да, а, потом Министерство здравоохранения, да, хотели вообще нести туда предложение, но не видим ни планы хрени работы, ни состав этого общественного совета, да. Потом, оказывается, выясняется, что общественный совет э, Минздрава истек у него полномочия, оказывается, еще было в апреле, что ли. И они сейчас только хотят э, создавать рабочую группу по формированию состава и новый состав. То есть там они приказом министра кажется, продлили на период пандемии предыдущий состав. Хотя, насколько это правомочно. А, и вот сейчас будут формировать. А вот общественный совет Минздрава такая ситуация. То есть там... Э, Хотели мы вынести вопрос на обсуждение, но они говорят, мы не знаем, когда будет э, заседание и так далее. То есть, э, и вот если будет какая-то единая платформа, да, вот в рамках э, того механизма петиции, да, может быть, тоже предусмотреть, может быть, на сайте МИОРа, чтобы была какая-то вкладка, чтобы можно было бы обратиться в общественный совет любой организации, ну, центрального госоргана и местного госоргана. То есть если организация, либо физическое лицо хочет инициировать какое-то обсуждение, какую-то дискуссию, он идет на сайт МИОРа, допустим, там, э, заходит на вкладку интересующего госоргана, заходит в общественный совет и направляет. Ну что сейчас такого нету. Э, то есть все разрознено, так система не выстроена. да там Как обращаться, через как, какие инструменты обращаться, там... Если, допустим, госорган можно письмо написать, да, через ЕГОВ, портал ЕГОВ, там, имея ЦП, ты отправляешь, а в общественный совет пока так, то есть зависит от самого активности самого общественного совета, если это есть активность, то будет какая-то там, а если нет, то только для галочки получается, ну, я вот это хотел сказать, спасибо. Да, абсолютно согласна, Женат. Вот, по поводу прозрачности, это больная тема, и об этом, кстати, рекомендация Хуэссер постоянно звучит. О том, что необходимо обеспечить прозрачность при формировании общественных советов, в самой деятельности общественного совета. Они об этом постоянно пишут. И также они, кстати, ставили вопрос о том, что нужно пересмотреть способы формирования и работы общественных советов и с тем, чтобы исключить вмешательство государства в определении делегатов вот, от негосударственных вот, вот, вот, организации. Вот, вот. Да. И когда мы считаем законы видим, что две трети представители гражданского общества, то... Под понятием гражданское общество мы уже понимаем, понимаем, что это все. Все, что не государственные органы, это все гражданское общество. То есть это и политпартии, и религиозные организации, и профсоюзы, и бывшие депутаты маслихатов, и мажилиса, и Сената, и бывшие госслужащие, они тоже гражданское общество. То есть э, все, кто угодно, это гражданское общество. И поэтому, когда мы говорим о вот репрезентативности, вот то, что Уэстер об этом тоже очень много писал, о том, что э, они знают о этой проблеме, что были жалобы в отношении того, что э, бывшие депутаты, и не только бывшие, они и действующие есть депутаты, которые, как представители гражданского общества участвуют э, в Совете. Есть бывшие госслужащие, которые ну, у, у представителей, у активистов возникают вопросы, насколько они смогут, так сказать, быть независимыми. Поэтому эти вопросы все ОСР также поднимал. И, кстати, по поводу одной трети. Вот, Светлана, вчера, мы с тобой обсуждали как-то те вопросы, которые, не, так сказать, неразрешимы в ближайшее время, но есть возможность хотя бы на нашей платформе их поднять. Да -да -да. Да? Я вот воспользуюсь и скажу. Да. Дело в том, что э, вот это вот э, у нас как бы есть, опять-таки, с международной практики взято, так это мы, не мы придумали, что совет состоит из государственных чиновников да, и из представителей гражданского общества. Вот это одна треть, две трети, и вроде бы как-то все хорошо. Ну, то есть э, они могут лучше, лучше понимать, я могу кучу примеров, плюсов назвать. Почему взаимодействие в рамках общественного совета между госслужащими и представителями гражданского общества – это хорошо? Вот. Но исходя из практики и вообще исходя из теперь понимания природы общесоветов, возникает масса проблем. Например, и об этом, кстати, Уэстер тоже написал в своих рекомендациях, как может общественный совет осуществлять общественный контроль и проверять деятельность госоргана, имея в своем составе членов, которые являются действующими сотрудниками, работниками этого госоргана. То есть конфликт интересов просто налицо. Естественно, госслужащий против своего работодателя никогда не пойдет, и это нормально. Почему он должен голосовать против там, или голосовать за проверку, которая парализует его работу? как госслужащего не будет он никогда голосовать за эту проверку. Более того, они просто не придут на заседания. Что и происходит на практике. Госслужащие просто игнорируют заседание и не приходят, угу. потому что у них своей работы хватает, от которой, кстати, их не освободили. И они там не успевают. То есть, а им надо еще активно тут участвовать в обсуждении. То есть нет никакой сильной заинтересованности на самом деле у госслужащих вообще быть в общественном совете. И когда вот я в последний раз вот в Астану, мы в марте где-то или в феврале ездили, да, как раз-таки представитель, Кугамов, кстати, он председатель общественного совета, так сейчас скажу, МВД, да? если не я не ошибаюсь, ну, может, женат знает, он сейчас вот тоже как представитель общественных совета сможет вспомнить. По-моему, да. А, вот он говорил... Кугамов? Не слышал Кугамов. По-моему, Кугамов, да. РМД, кажется. Вот он, он говорил, что вот зачем нам госслужащие в нашем составе общественных советов? Они должны... А наоборот, значит, по вызову общественного совета приходить, отчитывать Правильно и, говорил, да? и а, давать пояснения, записывать, что конкретно теперь чуть-чуть подвисает, свидания, да? и пойти выполнять. Потому что и, э, голосовать, ну вот, нету. Вот, ну, я уже не буду повторяться, да, почему как бы, голосование это ни к чему хорошему не приводит. То есть здесь взаимодействие общественного совета госслужащего должно происходить именно так. То есть общественный совет принял решение, потом при, пригласил представителей госоргана, который разъяснил свою позицию. Здесь вот уже mm -hmm. диалог. И принимается, корректируется решение общественного совета, исходя из информации, которую дают госслужащие, и, соответственно, они уже принимают взвешенное решение. Но никак не то, что они внутри. Вот об этом речь. А у нас, вы знаете, в законе общественных советах прописано полномочия общественного совета по проведению общественного контроля. Да-да-да. Как? как они это будут делать? Да? Mm -hmm. И Хорошо. даже просто, если даже не против самого госоргана, просто какие-то решения, госслужащий не может принимать решения как бы самостоятельно. Mm -hmm. Он в данном случае как представитель власти выступает в, в этом совете, а не как независимый эксперт. Понимаете, да? То есть ему очень тяжело, у него статус настолько сложный. И потом, как за что его исключать? За то, что он там не участвует? Мы когда обсуждали уже технические моменты, как исключить члена общественного совета от государственного органа. Ну как, его назначили, он посидел, его отозвали. Вот. То есть я вот об этом хотела, но это, это не обсуждалось пока. Вот В рамках закона этот вопрос не решен. Согласна, да, это тоже очень важный вопрос, потому что и вот все-таки это тоже к пониманию сути общественных советов и их роли. Хорошо, чтобы все-таки все у всех была возможность задать вопрос нашему эксперту. У кого еще есть вопросы, включайте, ну, тракон, если есть видео, видео, пожалуйста. Есть вопрос. Ну, конечно, меня заинтересовало последнее последнее рассуждение насчет участия госслужащих в общественных советах. И, естественно, вопрос у меня такой назрел, что были ли внесены поправки или еще не было возможности. Еще не было возможности внести поправки вот эти вот, да, насчет присутствия госслужащих в советах этих. Ну, вообще-то да? это устно, я не знаю, может, что-то какие поправки давал. но предлагалось, но mm. я не видела это в таблице. И единственное, что они сделали, это вот секретаря статус секретаря общественного совета, который сейчас является и одновременно членом общественного совета, а теперь э, решили вывести из э, состава, то есть это будет обычная административная единица от маслихата, то есть это будет или работник, который э, получая заработную плату из бюджета, и который будет заниматься только исключительно вопросами значит, организации деятельности общественного совета. Вот это из последних, кстати, что я не сказала. Вот вы сказали, вы сказали что вносятся изменения сейчас будут вот вопросами общественных совета заниматься маслиха Из своей практики я помню, что в прошлом году Значит, когда у нас объявили конкурс на участие в общественный совет города Алматы, значит, я попыталась подать на участие. И я помню, что этим занимался секретарь Маслихата. Я, значит, оставляла заявление и так далее. И прямо было в объявлении конкурса было написано, что этим будет заниматься секретарь Маслихата. Секретарь Маслихата занимается, и в частности эта процедура проходила через Маслихат, а не через Акимат, я говорю. Ну и хочется сказать вообще вот насчет прозрачности, конечно, да, это, по-моему, везде э, такая прозрачность. Что, во-первых, мы не знаем, как эти процедуры проходят, вот я сталкиваюсь да, мы не знаем результатов, например, никто не объявляет, нигде не публикуются результаты, значит, кого выбрали и какой состав, почему ты не прошел, например, если ты подавал на конкурс, значит, нет, к сожалению, к сожалению вот мы не видим решений общественного совета, если интересуешься, где то надо посмотреть. Их нет в соцсетях. Например, мы говорим, мы знаем, что общественный совет города Алматы, я несколько раз была на общем заседании его общественного совета, я знаю, что они обсуждают очень активно, активно обсуждают, активно работают, но с другой стороны, ну хорошо я интересуюсь этим поэтому я там бываю на заседании, да например но э, остальные например может быть члены гражданского общества и вообще население они особо не в курсе что там происходит какие вопросы обсуждаются их в соцсетях нет почти почти их нет в соцсетях вот где это увидеть где должно быть отражено решение общественного совета вот эти вещи непонятные вот. и э, надеюсь вот в поправках закон они будут Озвучены, может быть, отмечены как-то. Гульмира, что да. ты скажешь? Ну, я просто вот по поводу информирования. Вообще, на самом деле, обязанность об информировании деятельности и принимаемых решений, она в законе прописана. И ее, как бы, ну, не трогали вот в новой редакции, насколько я помню. Это же так, да, Гульмира? Да, сильно не меняли, по вопросу прозрачности нет. Я не заметила каких-то поправок пока, которые бы у усиливали прозрачность. Есть подзаконные акты, которые еще с, ну, не, не публикуются и не обсуждаются в общественности, потому что они на стадии разработки. Я так краем глаз взглянула на них. Там пытаются тоже прописать критерии, значит, которые кандидатам в рабочую группу и в состав общественных советов будут предъявляться. Там, наличие опыта, участие в, в консультативно-совещательных органах или в деятельности некоммерческих организаций в определенной сфере и так далее. Также вот есть идея, прописывать ее будут что статус наблюдателей будет теперь. То есть при формировании общественных советов появятся наблюдатели, и которых будут тоже через вот СМИ, через интернет-ресурсы госоргана привлекать. То есть они могут заявиться и участвовать, и смотреть, как происходит процесс избрания общественного совета. Вот такие новые вещи, которые, скорее всего, войдут, потому что я не видела сопротивления, то есть, и тем более это в рамках рекомендации ОСР mm -hmm. тоже что, по поводу наблюдателей. Они тоже сказали, что необходимо этот, чтобы была прозрачность. А наблюдатели это и СМИ, в том числе, которые будут ос ос ос освещать. Да? Может быть, дальше пойдут и сделают онлайн-трансляцию, когда происходит... Обсуждение. Ну, это уже сейчас возможно, конечно. То есть, учитывая, да. что мы сидим по домам... Конечно, еще у меня вопрос насчет это, насчет гендерного состава все-таки, потому что наверняка ОСР об этом говорил, потому что ну, состав нашего как бы, совета, мне кажется, там нету такого значит, представленного женского представительства хорошего. Ну, я прям такой категоричной рекомендации ОСР по гендерному балансу не видела. Возможно, оно есть, может быть, в каких-то других документах. Вот. Но я помню, что министерство об этом тоже поднимало вопрос, вот в том числе этот министр Калитаев. И каждый год они анализируют состав общественных советов и выясняется, что 5% всего молодежи, и все... Как бы от общественного совета тоже гендерный состав, баланс никак не соблюдается. И в том числе подавляющее большинство мужчин. Да. Хотя, Хотя надо сказать, что если брать НПО, ну не все гражданское общество, конечно, если брать НПО, то 90% в НПО это женщины. Правильно? Да. Вы согласитесь со мной? А представлен в общественных советах вот эти несчастные 5%? Да, да. Бахатнур, да, вот очень интересное замечание. Я прям даже как-то не задумывалась об этом. Хотя, да, помню, меня так поразило вот на, на встречах, да, там, на Мажелисе э, общественных советов, когда собирают всех представителей. Столько, такое количество мужчин, ну, как бы, я давно не наблюдала. Да, это правда. Действительно, тоже интересный вопрос. Спасибо. А, я извиняюсь, Света, вот Бахатнур вопрос задала, что Почему я сказала Акимат, а утверждал Маслихат, да? Просто в законе прописано так двояко, то есть сформированный состав общественного совета утверждается решением госоргана или решением местного представительного органа и подлежит публикации в СМИ. И на практике и так, и так было. Угу. То есть где-то и Акиматы, где-то Маслихаты. Сейчас четко заявили, что если это при министерстве, то это... Министр, да, утверждает, если это местный общественный совет, то Маслихаты. Вот как-то так вот распределили. Угу. Спасибо. Галина, А тоже рада вас видеть сегодня. Может быть, да, вот вы как раз руку подняли. Предоставляю вам слово для вопроса. Включите микрофончик. Ага. Добрый день всем. Рада вас видеть. Рада видеть Света тебя. И такую активную, позитивную. Рада видеть вас, Гульмира. Мы встречались с вами не раз на каких-то общих встречах и конференциях в Астане, я вас хорошо помню. И рада теме, которую вы подняли, потому что даже исходя из того, что сейчас сообщили вы, в нашей стране получается общественные советы ради общественных советов. То есть искусство ради искусства, пустышка, ничего не значащая. Это ужасно, когда в нашей, допустим, области сегодня не хватает э, классов с русским языком обучения, не хватает учителей, потому что была просто провалена в 90-х годах программа набора учителей на русский язык и литературу, и сейчас у нас просто некому обучать детей. Э, начальной школы у нас сейчас повально идет закрепление за российскими школами, поскольку дистанционное обучение... И какая разница, для детей обучать. И сейчас закрепляется за российскими школами с тем, чтобы хоть так преодолеть вот этот кризис образования, который у нас наметился в стране, в регионе. Ну и то, что реакция областных властей на вызов ковида тоже показала себя их и во всей красе. Полная несостоятельность, когда не было в регионе лекарств, когда мы лекарства запрашивали из Астрахани, из Волгограда, привозили там э, с разной оказией. Вплоть до того, что использовали э, вот эти фу, водители фур, которые доставляли здесь грузы без, э, ну, беспрепятственно им разрешалось преодолевать границы, вот даже их использовали, чтобы они привозили лекарства. Ну и Атарауская область даже показала ведь самую высокую процентовку заболеваемости. Я к чему говорю это? О чем говорят на этих общественных советах? Почему же в отрепещущие темы не, от, не находятся его отражения? И самая главная результативность этих советов – это принятие решений решения должны приниматься в соответствии с вызовами и угрозами, которые есть в обществе. И, соответственно, в полном ключе с требованиями общественности. Я была на социальном форуме в Бразилии, в порто алегро Как раз в тот момент там у власти находилась партия труда. И в том числе мы поднимали вопросы о том, как учитывается общественное мнение э, и как реагирует э, вот эта партия труда на требования общественности, как вообще формируется принятие решений. У них тоже до этого э, принимались очень какие-то поверхностные решения, строились никому не нужные туннели, дороги, которые не вели в никуда. И то есть очень много было абсурдных решений и социально-инвестиционных проектов, которые за большими вкладами не решали проблему жизнеобеспечения населения, повышения качества этой жизни и так далее. Когда пришла партия труда, то вот как раз снизов стали включаться в общественные советы представители, буквально от дворовых комитетов и районных комитетов, стали включаться представители этой общественности, и тогда им удалось а, как бы осуществлять такую политику и программу, которая бы разрешала нужды а, населения и народа. И появились тогда решения, которые улучшали, допустим, ну, качество жизни в, в тех же районах. Появлялись детские площадки, которые были необходимы на тот момент, развязки дорожные. Но вплоть до вывоза мусора даже это, эти вопросы решались. Они имеют как бы как бы и для нас значение, но у нас эти вопросы, по-моему, даже не затрагиваются, поскольку мы знаем, кто присутствует сейчас в общественных советах, каким чехом туда включаются люди якобы от общественности. Я согласна с вами, Гульмира, что действительно ни разу я не видела ни программы заседания этих советов, ни планов, о чем будет обсуждаться, допустим, очередное заседание советов, какие вопросы там будут решаться. И то есть нас, конечно же, не устраивает, что советы существуют сегодня только для проформы. Вместо того, чтобы стать боевой административной единицей, где, как бы, голос общественности был достаточно слышен и активно учитывался в окончательно принимаемых решениях, сегодня мы имеем, что имеем, к сожалению. И я думаю, вы, правда, тут выразили оптимизм относительно того, что как бы эффективнее будут советы работать, если они будут создаваться при холдингах. Я как-то не разделяю вашего оптимизма, потому что опять будет как бы вот это существование для проформы и будет обыкновенные посиделки, но правда при обеспеченном зале может быть времени каком-то конкретном при незначительном финансировании, но не ради этого же собственно создавался совет и не ради этого ставилась задача объединить государство бизнес и гражданское общество, ну, на одной диалоговой площадке. Спасибо. Галина, спасибо, да, вот за ваш такой комментарий, достаточно развернутый, за пример, вот, который вы видели. Да, мы на самом деле, вот как бы, как бы мы не ходили, да, по, в проблемах общественных советов, и вы опять как бы мою, наверное, точку зрения подтверждаете, что, да, очень важно, кто является членами общественного совета, вот о чем мы говорили. Должны быть там представители госслужащие, если представители общественности, то как они выбираются? Поэтому как бы тема нашего, вот наших разговоров, она ну, по процедуре. То есть как сделать так, то есть вот, как бы, что сделать такого, да? как это изменить, чтобы все-таки те, кто действительно готов, да, озвучивать эти проблемы. И не только озвучивать-то проблемы, да, Гульми а еще и предлагать решения, то есть мы да. же, потому что власть, ну, если мы, не только говорить о проблемах, но и предлагать решения, и потом следить за тем, чтобы это решение а, обсуждалось, государственным органом при, принималось и так далее, и так далее. Поэтому, ну, вот, а, у нас, а, мы заявляли, как бы, что у нас час, да, будет идти время, но вот, а, если у вас еще будут вопросы, мы, конечно, останемся, и вы можете задать еще дополнительные вопросы, но я вот хотела бы еще раз, вот Гульмир, вот ты как эксперт, да, мы тоже с тобой говорили, что уже не, не первый год, да, вот в, в этой ситуации мы обсуждаем, вот как бы ты видела, вот твое, может быть, личное, частное, экспертное мнение, то есть как, как, какая может быть вот эта процедура, как нам сделать так, чтобы и все-таки голос общественности зазвучал, и чтобы действительно советы вот стали свою вот эту функцию озвучивание проблем, решений и выполнять. Ну вот то, что мы уже обсуждали по поводу прозрачности вообще всего процесса, от начала, да, сначала, когда только создается совет, это очень будет больше, вот вообще mm -hmm. к этим институтам появится у населения. И если процесс прозрачный, то, соответственно, есть как бы оптимизм, что ты туда попадешь то есть при прочих равных. Да? И вот мне очень понравилось то, что Галина упомянула совет участия по вопросам бюджета города Порто-Аллегре. Это очень крутой пример, на самом деле мы всегда про него говорим тоже, о том, что на самом деле очень большие полномочия у этого совета и очень демократичная процедура выбора в этот совет. На первом, например, Генеральной Народной Ассамблее жителей порто Алегра избираются сначала делегаты от отдельных районов города. Их, можно, их может быть даже быть более тысячи человек. Вот такие бывают районы. Да? Далее проводится вторая Генеральная Ассамблея. И на второй Ассамблее делегаты от районов озвучивают приоритеты своего района для включения в бюджет. И потом и выбирают из своего числа 42 советника которые будут уже представлять все районы города в Совете. То есть вот в этом плане, смотрите, есть как бы пример демократичности. Да? То есть если мы говорим о местных советах, которые вот, города, район, области и так далее, то постараться обеспечить вот именно представительство всех районов, да? а сами выборы сделать прозрачными, открытыми, понятными для населения, чтобы ты понимал, что вот сейчас идет вы, выбор в общественный совет. Есть такие а, треб, критерии оценки. То есть, когда ты понимаешь, по каким критериям тебя будут оценивать, тебе легче как-то понять, вообще стоит, не стоит подаваться, да, и так далее. У тебя есть как, какие-то какое-то видение, план? Как ты хотел реализовать? например. Гульмира, а можно здесь вопрос? Извините, я прошу. А, хорошо, критерии, ну, обычно ты знаешь критерии, да? А мне интересно, вот, ну, когда у нас это происходит в городе Алматы или в других городах, кто оценивает это? Вообще, вот, мне было непонятно, вот, когда я подала заявление, да, значит, я не получила никакого оттуда отзыва и так далее. Потом я поняла, значит, я узнала, что уже совет сформирован. Так, мне интересно, моя кандидатура где-то обсуждалась, если обсуждалась с кем она обсуждалась на сов самом совете общественном или на заседании маслиха, там может города Алматы? Мне вот, вот эта процедура я не знаю, это, это все покрыто, так сказать, тайной. Хороший вопрос. Вы подавались именно как член в состав общественного совета, правильно? Не в рабочую группу? Да, да, да. А да. Общественный совет города Алматы, да. Просто по закону. Сначала формируется рабочая группа. Кем Это формируется, Гульмир, пожалуйста, вот здесь тоже? потому Нет, что ну, Объявление подается, естественно, тем госорганам, при котором, но я, и госслужащие не любят слово «при котором», но я буду использовать, чтобы было понятнее, да? при котором общественный совет создается. Они дают объявление на своем интернет-сайте, в СМИ и так далее, о том, что будет избирание членов рабочей группы. Это было, это было на, на сайте Маш, Маш, Маш, Маслихата было городского. Маслихата, да. И вот э, потом э, эти общем, представители приглашаются на заседание и э, производится э, как бы голос, голосование. Открытое оно ну, или... Я вот технически не знаю. По-моему, оно должно быть, быть открытым, но прямо не прописано это в законе. И это вообще нет всех деталей, кстати, по избранию... А в самом законе нет. Они должны были быть прописаны в типовом положении. Вот. В типовом положении тоже до конца этот все, эти вопросы не прописаны. И сейчас они это дорабатывают, это типовое положение. Дьявол кроется да. в деталях. Да. То есть понятно, что он кроется в деталях. Я вот с По-моему, изменения в типовое положение были даже приняты. Просто я Сейчас не могу вспомнить, как там это все сформулировано было в этом типовом положении. Но вопрос в том, что решение о том, будет член Совета, ну, вернее, кандидат членов Совета или нет, принимается официально рабочей группой. вот. А избрание и формирование рабочей группы точно такое же, как и со общественного совета. То есть тоже одна треть госслужащие, две трети представители гражданского общества, вот. но на практике всегда происходит по-разному. <laughs> эта схема, как бы, она почему и мы говорим про непрозрачность, что не всегда и в большинстве случаев мы не знаем, как технически это все было проделано. То есть мы уже видим результат. Есть, насчет, не рабочей, не... насчет рабочей группы нигде, нигде не было озвучено. Просто я говорю о том, что ну, как на практике. Нигде не было озвучено и никто об этом не говорил. Была это рабочая группа или нет, в объявлении тоже не было написано об этом. Понятно. Но... Да, как бы тоже про Алмату, у нас тоже был в организации, то есть член нашей организации подавался в общественный совет, даже ходил там с презентацией, имел горячее желание участвовать. Но как бы не выбрали, причин тоже не, не обсуждали. Про рабочую группу, то есть вот если, дьявол-то кроется в деталях, но вот на самом деле, например, при, если мы говорим, что утверждает да, рабочую группу Акимат, или там Маслиха, да, государственный орган, при котором там создается. Вот на практике, на самом по идее, тут вопрос еще, до да, активности. Вот они дали объявление, увидели мы, не увидели, как бы никого не волнует. Подошло время сформировать, а заявлений особых нет. Они сели на, вот я прям это вижу эту картинку, они сели на обзвон тех организаций, с которыми они там работают, знают, сказали, мы... Был у меня один случай, когда мне написали, сказали, что а меня включили в рабочую группу, просто прислали, сказали, говорит: вы включены в рабочую группу, тогда это будет заседание по обсуждению там, членов общественного совета. То есть, mm -hmm. и, и, и такие как бы, случаи тоже бывали. Я не говорю, что это повсеместно, но случается. Поэтому и вопрос в том, как действительно в прозрачности, как это сделать так, чтобы мы узнали, увидели, подались и видели, кто, кто кого выбирает. Вот поэтому ну, вот ваши вопросы, они прямо вот в сердцевину попадают, проблемы. Спасибо. Ну, да, что... Пока не, мы не увидим этот процесс, мы не mm -hmm. можем ее проконтролировать. То есть без этого ну, никуда. Никакие технические там... Я думаю, что, вот отвечая на вопрос Вахетнур, что она вот заявила как бы самовыдвижение себя в состав Совета, я думаю, что это сразу надо придавать публичности, давать маленькое объявление, что я выдвинула свою кандидатуру в такой-то совет с тем, чтобы придать общественное ну, давление, своеобразное общественное давление на, на госорганы, что... Мы отслеживаем процесс, и уже не одна бахет, а как бы в момент включенного наблюдения как минимум у группы заинтересованных лиц. И то есть это надо, по-моему, подавать и придавать публичности, потому что пока мы вот так будем явочным порядком разносить свои заявления и потом не придавать это широкое огласки в эфире, я думаю, что так и будет, все втихаря и кулуарно. И поэтому у нас и эти советы состоят из проверенных людей, которых давно и не без успеха пропустили через сито, которые даже не вякают. Я была на нескольких заседаниях общественного областного совета, и я представляю, что это, прошу прощения за грубое слово, за шабаш, и чего они там обсуждали? Они устроили отчеты Акимов района, без боли нельзя было слушать эти отчеты. И по статьи бюджета, которые были выделены на эти районы, без конкретизации и э, как бы внятного освоения, куда пошли вообще деньги. Ну, вот на таком заседании я была, и без боли не расскажешь вообще, что я в конце концов стала задавать вопросы, а потом в конце концов покинула это заседание, потому что ну, столько было девственного идиотизма и невладения информацией, даже той, которая была выложена на столы членов совета в форме каких-то папок, бумаг, раздаточных материалов, что, ну, в общем, невозможно было присутствовать, потому что абсолютно неэффективная невнятное сборище людей, где члены Совета и то не понимали, о чем они, собственно, обсуждают. Да, Галина, вот спасибо. Мы тоже вчера с Худяковым Сергеем обсуждали да, этот вопрос. Вот. Часто я от многих слышу, кто был на заседаниях, и кто каким-то образом вот, как бы в, в, в этом процессе участвует, что это такая имитация общественного участия происходит, что на самом деле. Но а, наше время истекает, и я просто ну, не могу не задать Гульмир вопрос: тебе, как вот именно, как человеку с, международ, с международным опытом, да, и знанием международного законодательства и стандартов. Вот а, всегда, то есть, мы говорим. Мы долго да, говорили, что нам нужны общественные советы, то есть нам общественности нужны общественные советы. Но эта тема не всплывала. Потом вроде как раз и государство говорит, да, давайте давайте вот обсуждать, быстренько принимать законы общественных советов, о чем ты говорила, примем, как-нибудь заработать. То есть тогда вопрос стал, мне кажется, одним из мотивов, это когда Казахстан подал заявку на участие в ОСР, о чем ты тоже упоминала. И УЭСР, насколько я вот осведомлена и знаю, то есть там достаточно серьезное отношение как раз к общественному участию, к рассмотрению. И в связи с этим у меня вопрос: то есть, зачем надо государства, общественные советы, то есть, и каким образом да, ссылаясь на какие, может быть, международные инициативы, международные организации, мы, вот, активисты, можем повлиять вот на формирование все-таки этого инструмента как более эффективного. тяжелый ну, вздох. Да. <смех> <смех> да, ОСР очень как бы тщательно следит за развитием, не за развитием, а за исполнением их рекомендаций. Я вот смотрела, отслеживала каждый год, что они новые говорят Казахстану. И вот, кстати, вот эта рекомендация по участию общественности, в принятии решения. Там стоит прогресс. То есть последний, вот четвертый раунд, что ли. То есть прогресс, то, что они как бы... Ну, а какой был ответ, значит, рекомендации по общественным советам, вообще по общественному участию, насколько их выполняет Казахстан. И государство наше отчиталось, что мы сейчас... Значит, работаем над поправками в законах об общественных советах. Мы значит, дорабатываем типовое положение в общественных советах. Мы провели кучу мероприятий с участием экспертов международных организаций, даже ICNL, кстати, упомянули, ОБСЕ. вот. И что мы все проправки, все предложения, которые были собраны, анализированы, получены с таких больших площадок, мы это все инкорпорируем вот, в новое законодательство в общественных советах. И на что УЭСР отвечает в письменном виде, что это здорово, что вы столько активно этим занялись, и что вы это все собираетесь делать, но оценить ваши усилия мы пока на этом этапе не можем, потому что мы не видим, что конкретно вы собираетесь менять и каким образом, но рассматриваем это предварительно как прогресс. <laughs> есть, вот я такую вот оценку прочитала, позабавила. так позабавило. <laughs> есть, оценить не можем, но прогресс. Вот. Но а, насчет твоего вопроса УЭСР вообще это очень большой и важный инструмент влияния на государство. Это однозначно, мы хотим, до сих пор хотим войти в тридцатку развитых лучших да, развитых государ государств. И поэтому, естественно, все эти рекомендации международных организаций, в том числе не только ОСРО, ОБСЕ, ОДЖП и другие инициативы есть, они все, в принципе, друг с другом согласуются. И везде говорится о том, что общественное участие в принятии госрешений – это краеугольный камень всех реформ. Хотите вы улучшить экономику, инвестиционный климат там, сделать благоприятный, хотите ли вы с коррупцией бороться, хотите ли вы там еще что-то делать? Все это все равно возвращается к этому вопросу, что если население не будет доверять власти, то все эти реформы не пойдут. То есть в любом случае возвращаемся к гражданскому обществу. Вот. Поэтому, мне кажется, наше государство это понимает. Ну, просто надо, надо напоминать. Ну, и ты, по-моему, какой-то второй вопрос задала. Сейчас, подожди, вспомню. Что-то ты еще спросила. Я сама даже уже забыла, потому что по крайней мере, ну, я думаю, что это не последний разговор, вот вопрос, как бы, я вот все время слышу, и мне кажется, просто об этом нужно постоянно говорить. Потому, ну, это хороший аргумент для того, чтобы напоминать и предлагать, и, скажем так, даже вот как бы лоббировать, да, то есть как бы для того, чтобы такие инструменты заработали. Ну, я просто, опять же, к сожалению, наше время истекло. Я просто в заключении скажу, что это интервью экспертное, оно... Случилось благодаря проекту при поддержке Арго и при финансировании Юсаида в программе инновации и развития. Завтра еще у нас в это же время мы встретимся с Сергеем Гуляевым, тоже нашим экспертом, который ну, тоже поделится своим мнением по этому вопросу. Ну а в планах вот нашей организации мы лично вот такие вопросы, ну, такие интервью продолжать. У нас есть свой YouTube-канал, мы туда будем выкладывать. Потому что я реально чувствую что у нас не хватает этой информации, не хватает этого понимания. И просто где-то должно лежать много-много информации, куда мы можем хотя бы прийти, повыборочно посмотреть то, что нам интересно. Бахатнур, Галина, спасибо, что вы были с нами до конца, задавали вопросы, потому что ну, без вопросов интервью как бы и, и, не, и не случается. Всего доброго, Гульмир, тебе огромное-огромное спасибо за твое время, за твою вот это неравнодушие, которое я всегда наблюдаю в твоей работе. Всем удачи, берегите себя, будьте здоровы, пусть вся, вся, все ваши близкие и семья тоже будут здоровы. Всего спасибо. доброго. Спасибо. До свидания. Да, будьте здоровы, всем счастливо. Пока До свидания.